Вы хотите делать больше работы за минимум времени отлично. Тогда для этого Вам нужно найти энергию. Вам нужен заряд энергии, чтобы делать больше за меньшее время. Если у вас не будет энергии, то вы запросто не сможете сделать этого. Смотрите, любая частица двигается, если в нем есть энергия. И чем больше в нем энергии, тем быстрее она двигается. Но как получить энергию? Все очень просто. Делайте те вещи, которые дают вам заряд. Я видел людей, у которых были ресурсы, но не было энергии. Было два человека, которые занимались физическим трудом. Один был с хорошим весом и накачанным телом, а другой был дрыщем, не совсем, но немножко. Но первый делал свою работу медленно, а второй работал быстрее и естественно сделал больше дела, чем первый за определенное время. У обоих были свои мотивы, о которых мы поговорим в этом видео. Также я видел то, что такую же ситуацию в интеллектуальном труде. Первый знал и умел больше, но делал меньше, чем второй. В чем же причина и откуда взять эту неведомую энергию? Первый – это любовь. Спросите себя, любите ли вы то, что делаете, нравится ли вам то, чем вы занимаетесь. Сказать, что в первом случае второй человек любил физический труд невозможно так как они оба не любили эту работу и работали, чтобы заработать. Но если они оба не любили эту работу, то откуда у второго энергия? Отсюда мы приплываем ко второму пункту – ваше душевное состояние. Согласитесь, если у вас проблемы или стресс, то у вас попросту не будет энергии, а откуда ей быть, если вы все потратили на обдумывание той или иной проблемы. Запомните, чем больше вы думаете о проблеме, тем больше она становится. Причем энергия и проблема, тогда мы приплываем к тому факту, что возможно у первого человека были те или иные определенные проблемы, в то время как у второго их не было. Третий пункт – ваши мысли. О чем вы думаете и что вы принимаете в свою голову? Запомните, если вы думаете негативно, говорите «Ой, какая жизнь трудная», то от вас будет уходить энергия. Вы спрашиваете, как негатив влияет на вашу продуктивность? Окей. Когда вы находитесь в негативном состоянии, вы не двигаетесь, у вас депрессия, апатия и вы не хотите ничего делать. Тоже так же частица не будет двигаться, она будет стоять на месте. Но если вы будете позитивны, то у вас будет энергии более чем достаточно, вы будете активны. Принимайте только позитивную информацию, не слушайте негативные новости, такие как изнасиловали, убили, зарезали, развелись, поймали на наркотиках, выпил алкоголя до смерти. Стоп всему этому, очищайте свою голову от этих мыслей и да приводит к вам энергия. Четвертый пункт – это отдых. Согласитесь, у людей, которые путешествуют или гуляют в парках, больше энергии, чем у тех, кто этого не делает. Старайтесь временами отдыхать и посещать общественные общественные чтобы получать заряд. Но вы, конечно, не должны поищать те места, которые предоставляют вам скуку и дискомфорт. К примеру, многим не нравится посещение музеев или исторических достопримечательностей, и вы не должны посещать такие места. Почему? Потому что они будут отнимать у вас энергию. Но ну, если вам, конечно же, нравится посещение музеев, то, пожалуйста, почему бы нет? Или же, к примеру, если вам нравится экстрим и у вас нет состояния на прыжок с парашютом, вы можете пойти на ближайшие аттракционы, впрочем вы получаете заряд от отдыхов, поэтому не пытайтесь работать с 24 на 7. Да это конечно круто и классно, но у вас зарядка сядет очень быстро. Итог таков, энергия залог высокой продуктивности, у вас может быть много свободного времени, знаний, навыков, связи или даже денег, но если у вас будет низкая энергия, то вы не сможете управлять своими ресурсами. До новых встреч, всем пока.